Вот я одна, вот это все успевает. Выживание и размножение. <св> Вообще ты мой муж. Мама, не свидетель. Я не такая. <св> ты не такая, опыт. <св> Просветление у Олеся не исключается. Как ли это? Засомневайтесь в этом. Засомневайтесь в чужих определениях. Это для вас почва, когда могут произрасти инсайты. Как-то пару дней назад вы хотели лебезу. Наше сознание претерпело несколько этапов эволюции. И первый этап эволюции сознания начался в тот момент, когда человек с вдруг образовавшейся префронтальной зоной спросил, кто я. Сознание захотело определить себя. До этого мы просто бегали по лесам, занимались выживанием, размножением. В принципе, достаточно прекрасно себя иногда чувствовали, особенно после выживания и размножения. И это продолжалось, продолжалось, продолжалось, пока не возникло одно... Сознание, которое вдруг остановилось во всем этом беге и не спросило так а «Кто я?». Может быть, это сознание заглянуло, умывалось в очередной раз и вдруг увидело свое отражение. Я не знаю, как это точно было, но я точно знаю, что в этот момент возник вопрос «Кто я?». Кто этот «я», который бегает по лесам и занимается выживанием и размножением? И это первый этап эволюции сознания. Когда сознание само проявляется для самого себя. То же самое люди проходят, когда они взрослеют. Это происходит с каждым ребенком, телеподростком. потому что до определенного возраста этот вопрос не возникает. Все определения этому сознанию дают люди. Это сознание определено условием, в котором оно обитает. Оно не задумывается, потому что оно ассоциирует себя со всем тем, в чем оно обитает, со всем тем, что оно делает, со всем тем, в чем оно участвует. Но наступает момент, когда эволюция сознания случается, и отдельный подросток вдруг задается вопросом. А кто я? Очень часто, если он начинает задавать этот вопрос людям, которые сами еще находится в том самом левом листе, которое абсолютно определяет себя всем тем, что происходит вокруг, да, не только они не ответили на этот вопрос, но еще и не задали этот вопрос себе, то, конечно же, они норовят ему дать быстренько определение. Ну как кто? Ну кто Кто Олеся. Написано же. Олеся. Сейчас задаешь глупый вопрос? А, как только вот, я к тебе обратилась, ну, типа, вопрос у тебя такой, тут же мама, где наша мама? Вот, мама скажет, Олеся, ты моя дочь. Так? И она даст тебе определение. Если это сознание достаточно слабое, у него недостаточно энергии и смелости самопознавать себя, оно хватается быстро за это определить. Да, я же Олеся, я еще вот дочь, мама, мне свидетель. И просветление просветлению Олеся не случается. Потому что она в очередной раз закрывает этот вопрос чужими ответами. Когда Олеся начинает продвигаться к своему ответу, к своему просветлению на тему вопроса «Кто я?», к своему самоопределению, когда она, сама задав этот вопрос и ища ответ, находит самый первый очевидный «А, я же Олеся!». Вы понимаете разницу? «Ты Олеся!» или «О, я же Олеся!». В чем разница? Нет, да. То есть этот опыт самопознания расширяет твое знание о себе. Потому что чужой опыт твоего познания твое знание о себе не расширит. Оно расширит его знание о тебе. Понимаешь? Итак, потом Анесик говорит, смотрит, как на маму после процесса. О! «Мама! Значит, я твоя дочь!» Да, и если мама уже вышла из процесса, она тоже может сказать «Да, да здравствуй, Олеса». Вот. Если не занимается собственным самоопределением, мы как раз не находимся на второй стадии, где она спрашивает себя «А если я не мама Алиси, то кто я?» Первый этап, когда вы задаетесь вопросом «Кто я?». Как когда-то задалось общечеловеческое сознание и через отдельных индивидуумов стало вопрошать, вопрошать, вопрошать. Следующий шаг – это когда вы не принимаете чужие ответы, а занимаетесь поиском своих ответов, даже если они якобы для кого-то очевидны. Потому что если Олеся будет сказать «Я дочь», что она еще получает в этом, когда она себя, сама определяет себя как дочь? Она обретает ресурс этой роли, этого статуса. Ресурс, безусловно, вместе с обязанностями, как будто бы никак не получится по-другому. Поэтому Олеся еще расширяется на еще одну некую роль. Ну, мы можем рядом рисовать, потому что это <как> разно, разные роли. К примеру, у Алисы есть кошка. Ну, к примеру, у тебя есть кошка? А, ну, а, у Алисы да. есть кошка. Знаю, ты <св> угу. а, и Алисе Друзьяна. О! <св> есть кошка! Значит, я хозяйка кошки. До этого кошка реально.. Очень сильно рисковала. Потому что у нее не было хозяйки, которая сама себя определила в роль хозяйки и была ответственна. Понимаете, да? Но как только это самоопределение произошло, кошка в шоколаде, потому что у Алиси теперь ответственна за кошку, и все, вот она, хозяйка кошки. Вместе со всеми определениями мы получаем не, то, не просто статус, мы получаем обязательства этой роли, но и ресурс этой роли. И если эту роль вам навязали, то обязательства вы получаете, а чего вы не получаете? Ресурс. ресурс. ресурс. ресурс. Прекрасно. Именно поэтому стоит определять себя самим, потому что если определят вас другие, обязанности у вас будут, а ресурса ну нет. и понятно да ресурса на это исполнение нет ну и Что понятно пишет? прав особо тоже нет. Mm -hmm. итак это у нас первый этап первый этап кто я и вы нарабатываете нарабатываете нарабатываете эти ответы сначала они очевидны вы перечисляете свои статусы те за которые вы реально берете ответственность и вдруг например кто-то вам говорит а, вообще ты мой муж вы знаете, да, что вы с этой женщиной, в принципе, куда-то ходили и что-то подписывали. Много <смех> лет назад. Да, и она говорит, это мой муж. И если вы...